Последовательность установки кошелька «Электриум» на наш смартфон. Заходим на официальный сайт elektrium.org. Выбираем кнопку «Загрузки» или снизу, или сверху. Далее нас выбросит на Play Market, Тут нажимаем «Загрузить». Далее «Открыть». Вот так он загружается у нас. Тут у нас спрашивают, какой кошелек хотите установить. Стандартный. Первое. Второе с двухфакторной аутентификацией, третье кошелек с несколькими подписями и четвертое это импортировать адрес кошелька или личные ключи. ну так понимаю скачивать какой-то личный ключ. ну выбираем первое, нажимаем далее. Так, в этом окне у нас спрашивают хотите создать новый кошелек или у вас уже он есть Первое – это создать новый. Второе – у меня есть кошелек. Третье – это ключ, мастер-ключ, если он, он есть. Это там в предыдущем окне можно выбрать, чтобы скачать мастер-ключ. Вы у вас будете заходить только через этот ключ на свой кошелек. Вот я выбираю второй, так как у меня есть кошелек. Так, далее выбираем тип адресов, используемый вашими кошельками. Сегвит. Они используют адреса там, такие непонятные, которые некоторые сайты могут их не поддерживать. Так что рекомендую выбрать стандарт и не париться. Тут нам нужно ввести фразу, которую давали нам при регистрации. Если вы выбрали новый кошелек, то вам сначала дадут фразу, а потом ее под... набрать вручную открывается наш кошелек вот так он выглядит аккуратно и просто для настройки нажимаем на три точки в правом верхнем углу ну, выбираем настройки вот красная стрелочка указывает открывается нам окно такое выбираем верхнюю строчку где язык там прокручиваем до раша и выбираем конечно у нас приложение полностью русифицировано но вот такой вот вот так она будет выглядеть все просто. Все, Всем спасибо, до свидания.